smart стоп и профит 3 здравствуйте всем представляем вашему вниманию нового робота помощника который позволяет контролировать ваши эмоции умеет выставлять лесенку профита, работает на всех торговых площадках на срочном рынке форс, на валютном рынке и на фондовой секции робот предназначен для терминала quick есть аналог для терминала 5 робот позволяет вам работать на срочные на фондовой и на валютной секции московской биржи. Робот позволяет выставлять как реальные, так и виртуальные стопы, которые не могут отследить другие участники рынка. Робот умеет выставлять многоступенчатый профит в виде лесенки. Имеется возможность умного дисциплинарного стопа, который является неким аналогом вашего риск-менеджера. Есть возможность автоподкрытия перед клирингом, перед закрытием рынка, есть функция «Защита от проскальзывания, возможность переноса стопов без убыток поможет вам сохранить ваш профит торговли. И есть много других разных фишек, которые частично мы сейчас рассмотрим. Все остальные возможности и функции описаны в видеоинструкции, которые вы получаете при заказе данного робота помощника Smart Stop Profit 3. Я надеюсь, что все знают, что стопы на рынке надо ставить всегда. И наш робот-помощник Smart Stop Rocket 3 позволит вам эти стопы выставлять безошибочно, быстро и торговать на рынке на профессиональном уровне, улучшая свою торговлю изо дня в день. Давайте откроем терминал Quick и посмотрим, как данный робот работает. У нас уже загружен робот терминал Quick. Загрузка происходит элементарно при помощи подробных видеоинструкций. Там описаны, как все сделать быстро и все функциональные возможности данного робота. Слева вы видите конфигуратор. Как видите, здесь огромное количество настроек. Это и покрытие перед клирингом. Это возможность работа на всех трех основных площадках. Возможность переноса стопов без убыток. Дисциплинарный стоп. Возможность работать с виртуальными и с реальными стопами. Также возможность работать с виртуальными профитами или выставлять профиты лимитками. Огромное количество настроек, которые вы можете использовать в своей торговле. Давайте на практике посмотрим, как робот работает. Основное преимущество данного робота – он все делает гораздо быстрее вас. Справа у меня настроен быстрый стакан на рубль-доллар. В один клик по быстрому стакану я обхожу в рынок, и робот тут же выставляет мне стоп и профит. Если я хочу размер позиции увеличить, я выставляю еще заявку на продажу. Срабатывает вторая заявка на продажу. И робот автоматически выставляет мне следующий уровень профита. При этом размер стопа он корректирует уже до двух контрактов. Если я еще открою контракт. Вот еще третья заявка стоит на продажу. Сейчас у нас два контракта открыто. Срабатывает третья заявка. Три контракта открыто в шорт. И видите, вы в быстром стакане их видите. И на рынке вы видите, стоит лесенка профита. Если вы занимаетесь скальпингом, конечно, вручную такую возможность реализовать очень сложно. Очень сложно выставлять профиты руками, если рынок постоянно двигается. Вам нужно постоянно закрывать, открывать позиции и постоянно работать, выставляя стопы. Вы будете тратить время не на анализ рынка, а только на то, чтобы выставить правильно стопы и не ошибиться. Срабатывает первый уровень профита. Обратите внимание, стоп опять корректируется и размер его два контракта. Вам все это не нужно делать вручную. Срабатывает второй уровень профита. И при желании, если вы хотите перевернуться, вот мы ставим два контракта. Я переворачиваю в лонд. Робот автоматически снимает все заявки. И мы не увидели, у нас, к сожалению, уже сработал профит. Потому что робот уже успел выставить профит и закрыть наш контракт, который был у нас в лон. Давайте еще откроем позицию. И видите, появляются уже профиты. Автоматически. Вы можете задать также перенос безубыток. Например, если мы на размер нашего стопа или на размер двух стопов пройдем в сторону профита, робот автоматически стоп подтянет в безубыток. Как все подробно это настроить, все есть в видеоинструкции. Нажимаем сохранить и автоматически данные изменения применяются в роботе. У нас срабатывает первый уровень профита. И давайте теперь посмотрим, что такое дисциплинарный стоп. Сейчас я отключу эту функцию, передвину стоп подальше. Как видите, робот нормально это отреагировал. Теперь я включаю функцию дисциплинарного стопа, и робот переставляет его выше. Почему? Потому что он помнит, что стоп стоял на этом уровне. Если я попытаюсь опять передвинуть вниз, робот опять его вернет на место. Но если его поближе поставлю к рынку, робот на это отреагирует положительно, Потому что в сторону профита переносить стопы, как мы знаем, можно. И теперь уже наш стоп опять не может быть перенесен обратно. Позицию я могу закрыть и вручную. Робот все заявки снимет и уберет все стопы. Ваша голова теперь занята только анализом текущей ситуации на рынке. Все остальные технические моменты контролирует робот. Это удобно. При высокочастотной торговле и скальпинге Возможность вручную реализовать то, что мы сейчас продемонстрировали, составляет большую проблему. С роботом все это элементарно. Вы занимаетесь только анализом рынка. Все технические моменты, контроль вашего риска берет на себя робот. Настроиться можно на неограниченное количество инструментов. Вы можете торговать как по рубль-доллару, так и одновременно открывать позиции, например, по другому инструменту. Вот у нас слева настроен опыт на Сбербанк. Также робот в один клик выставляет стопы и уровни профита. Один раз потратив время и настроив робота, вы можете спокойно работать, зная, что робот сделает всю рутинную работу за вас. Также есть возможность выставления виртуальных стопов и виртуальных профитов. Что такое виртуальные стопы? Это значит, что робот, сейчас мы отключим реальные стопы, робот будет все выставлять в голове. И на каждом уровне, будет закрывать необходимый процент от открытых сделок. При этом, выставляя, например, отрицательный отступ, вы можете регулировать свое проскальзывание. Что это значит? Что значит робот будет срабатывать его стоп не по рынку, а будет выставляться лимиткой в стакан. Давайте мы сейчас сохраним и попробуем теперь открыть позицию. Наши заявки сработали. И обратите внимание, в таблице снизу Робот рассчитал уровни наших виртуальных стопов. Первый стоп стоит на уровне 57-165. И если мы дойдем туда, робот закроет 30% от нашей позиции. При этом стоп реально не стоит и крупные участники, игроки рынка, не видят ваши стопы и не могут их отследить. Итак, первый уровень сработал, он подсветился желтым и робот закрыл часть ваших позиций. Причем смотрите, он выставляет их лимиткой в стакан. И эта позиция срабатывает не по рынку, а срабатывает по лучшей цене, если бы это было бы, когда робот крылся бы по рынку. По рынку мы бы закрылись где-нибудь по 57-180. Стоп выставился по гораздо лучшей цене. Следующий уровень 190. И если мы его достигнем, то робот закроет еще 30% от наших позиций. Мы достигаем следующего уровня стопа. И смотрите, робот снова срабатывает. И срабатывает без проскальзывания поскольку у нас стоял отступ, равный минус единицы, Вы можете отступ и увеличивать, ставить минус 5, но тогда вероятность срабатывания вашего стопа уменьшается. Регулируя отступ, вы можете защитить себя от проскальзывания. При этом обратите внимание, робот закрыл не всю позицию, а выходит ступенчато. И всегда для страховки на некотором расстоянии робот выставляет стоп с покрытием 100%. На случай, если у вас вы неправильно рассчитали позицию, и закрыли не все контракты. И как видите профиты у нас стоят абсолютно реальные. В текущей ситуации на 3 открытых контракта в шорт стоит 3 контракта на покрытие позиций. И если рынок сейчас развернется, то вы часть позиций закроете по профиту. Давайте закроем позицию. То же самое. Если я позицию закрываю, то робот автоматически переходит в режим ожидания и все профиты снимает. Ждет, когда снова трейдер зайдет в рынок и начнет торговлю. Теперь давайте подведем итоги. Что нам дает робот-помощник Smart Stop 3? Вы полностью контролируете свои риски. Вы избегаете технических ошибок при выставлении стопов и можете сосредоточиться полностью на торговле. Вы увеличиваете скорость выставления стопов и профитов, что особенно актуально для тех, кто хочет заниматься скальпингом, при этом работая с многоступенчатым взятием профита. Вы сохраняете свой прибыль за счет переноса автоматически стопа в безубыток. И у вас есть возможность прятать свои стопы от охотников за стопами. И участники рынка не могут отследить, где у вас стоят стопы, поскольку робот их держит в голове и при необходимости выставляет стакан. И робот Smart Stop Profit позволит вам значительно улучшить результаты вашей торговли. А законав отдельно дополнительную опцию, мы можем сделать так, то вы сможете использовать только дисциплинарный стоп. И у вас не будет возможности передвигать ваш стоп в убыток, чтобы пересиживать свои лоси. И результаты, естественно, от этого улучшаются. Заказывайте нашего робота-помощника на нашем сайте и переходите к профессиональной торговле, улучшайте свои результаты трейдинга. Спасибо всем за внимание.